Дальше военнослужащие. Мы еще в пути к нашей победе, долгожданной победе, но вот 8 лет прошли, и мы к ней уверенно идем. Всем желаю оставаться в строю и берегите себя. Украина зашла. Зашла и, по сути... Здесь сделала одни из самых серьезных тогда укреппозиций, то из которых обстреливались, обстреливались наши населенные пункты. Поэтому вот так. А теперь, да, Широкина, ДНР. Товарищ верховный главнокомандующий. Личный состав снял с боевого дежурства и для награждения построен. К награждению приступить. Есть. Товарищ, Александр Борисович. Организация народу ДНР. народу. Информационно, здравствуйте, надо выигрывать, потому что там украинские новости стоят такое вообще. По 8 сейчас если... в день сбивают. Если украинские новости посмотреть, то с самого себя можно начать бояться. Мы с Денисом знакомы с самого первого дня, еще на ОГА вместе были. Реальная обстановка сейчас какая тут? Ну напряженная, потому что огрызаются, реально огрызаются, потому что они понимают, что уже все, блин. Деваться-то им некуда, а там нацики сдаваться не хотят. Песни поют на украинском и все, что такое. Что будем делать? Воевать будем, что? У Фак... нас-то надо выходить на да, нашу территорию полностью, освобождать. Ну, надо аккуратно очень, деликатно. Не, это конечно, потому что мы ж вежливые люди. Мы аккуратно будем делать, тем более в Мариуполе нас ждут люди именно. Реально гражданские люди нас ждут и довольно-таки в телеграме переписываются, говорят, мы вас ждем. Все.